Добрый вечер, дорогие друзья! Мы с вами ведем расследование о том, как у нас украли нашу страну и как сделали нас нищими физлицами, по сути, рабами, без прав. О том, как мы делаем запросы и куда будут отправлены новые по розыску золота СССР. Хотим вам рассказать, что... Коммерцбанк хранит три с половиной тысячи тонн золота граждан СССР. Швейцарский банк четыре тысячи долларов, четыре тысячи тонн золота. Нами направлены три письма как афидевит правды от советской военной администрации. Сейчас готовится большое письмо в Пундес то есть Центральный банк Германии, которому, который контролирует все финансовые органы, все кредитные организации и так далее. Мы надеемся, что наш фильм будет полезен тем, кто не имеет возможности или времени на чтение длинных документов, но у кого есть время их прослушивать. И кто готов слушать. Поэтому читаем. Советская вой... Сайт Советской военной администрации в Германии сокращенно свага. Золото СССР. Советская военная администрация в Германии сваг имеет только одну цель. Так, как быстро, так быстро, как это только возможно восстановить мирный порядок на земле германского государства. Восстановить свободно демократический порядок – основной закон для Федеративной Республики Германии. И, несомненно, государственность, порядок и безопасность в обанкротившейся системе юстиции коммерческой и частной неправительственной организации «Союз Германия», маскирующейся под Федеративную Республику Германии. До сегодняшнего дня германское государство, германский рейх, никуда не пропало и всего лишь управляется доверительно по заданию по предписаниям с разрешения союзников Второй мировой войны, подмененной через обман в 1990 году неправительственной коммерческой организацией Германия «Союз», маскирующийся под Федеративную республику Германии. Указан Дунс номер. Зарегистрирована на Франка Вальтера Штайнмайера. Справка на сайте ВВУ Это не государство, не государственный фрагмент, и тем более не Германия, правоприемник германского государства, германского рейха, подорвавший свободно демократические основы. Основной закон для ФРГ. СВАК настаивает исключительно на мирном и законном решении немецкого вопроса, чтобы немецкие народы, люди, опять были восстановлены в статусе живых мужчин и женщин из плоти и крови, в здравом уме и твердой памяти, через самоидентификацию и больше никогда не находились в статусе побежденного врага, даже не военнопленных, без прав человека, направляющихся к полному уничтожению в концлагере под названием Союз Германия на территории германского государства, германского Рейха. Сваг, требуется ваша помощь, ведите себя спокойно и настаивайте всегда и везде на вашем статусе и на правах человека. Все должны признать права человека, свобода, демократические основы, основной закон для... Федеративной Республики Германии поставить заявление о денофикации. Афидовид составлен Дмитрием Александровичем Мецлером. Немецкий вопрос. Афидовид правды от живого мужчины из плоти и крови в здравом уме и твердой памяти – Дмитрий Мецлер или Дмитрия Александровича Мецлера, гражданина СССР, обладателя права, представителя и бенефициара, как чрезвычайного и полномочного представителя Советской военной администрации в Германии, сокращенно СВАГА), народного контролера СССР, иски и заявления о совершенном преступлении с преследованием на коммерческую, частную, неправительственную организацию, Германия – союз, маскирующийся под зарегистрированный на Франка Вальтера э, Штанмайера. Справка на сайте www.pigde. Не государство, не государственный фрагмент, и тем более не Германия – правопреемник германского государства, германского рейха, всех находящихся на службе сотрудников аппарата – Управление Федеративной Республики Германии, всех партий, всех организаций, всех объединений, исполнительной сети, отменившей полностью на основании очевидных фактов, не требующих больше доказательств права и свободы человека и демократические основы. Основной закон для ФРГ от 23 мая 1945 года и до сих пор действующие предписание Советской военной администрации Германия, а также союзников Второй мировой войны по денофикации, демилитаризации, демократизации и декартелизации. Германский Рейх общее название Германии от ее объединения в 1871 году до падения нацистского режима в 1945 году. Веймарская республика немецкий републик. принятая в историографии наименования Германии в 1919-1933 годах по созданной в Веймаре Национальным учредительным собранием Федеральной республиканской системе государственного управления и принятого там же 31 июля 1919 года новой демократической конституции. Официально государство продолжало именоваться Германское государство, как и во времена Германской империи. Среди переводов слова «рейх» есть и государство, и империя. Тут представлены скриншоты, от, э, которые показывают принадлежность к, ча к, частному, к частному сайту УПИК, где регистрируются все частные компании и фирмы, э, принадлежащие американски, э, американской принадлежности. Это правительство э, с, э, России, Российской Федерации, э, МИД России. Все на иностранном э, языке, на, на английском языке, и, с номерами Дунс номер э, Министерства э, министерство защи защиты, Ministry of, of Минобороны, РФ, ну, Министерство обороны, все, все, это все э, американские частные конторы, ЛДПР, партия, э, дальше, что православная религиозная организация, Московская епархия, Русской Православной Церкви, РО. Владимир Михайлович Гундяев. Что тут еще есть? Банк Россия, Центральный банк Российской Федерации. Эльвира Сахиб Задовна Набиулина. Дальше смотрим, что Госбанк. Госбанк Ссср, Центральный банк Российской Федерации что мы тут еще можем интересного прочесть. Государственный банк Российской Федерации работает до сих пор. Ссылку на него я вам выложу в, в описании под видео. Можете сами сходить, проверить. Тут выложен скриншот на, на сайте. Также представлены наши времен советского периода, 1961 года 5 рублей. Казначейский государственный билет можете сами сравнить с настоящими деньгами. На нем стоит значит, надпись о том, что государственные казначейские билеты обеспечиваются всем достоянием Союза СССР и обязательно к приему на всей территории СССР. Ну, в общем, деньги были обеспечены. А сейчас у нас э, билеты Банка России, который даже не является государственным банком. Ну, сами ты все уже знаете, наверное. Значит, дальше мы смотрим. Представлено э, письмо, распоряжение о э, запрос. Приказ, распоряжение, инструкция, э, публичный афидевит правды, безоговорочная капитуляция Третьего рейха, безоговорочное возвращение награбленного и вывезенного золота граждан СССР, гражданам СССР, 4000 тонны золота в Швейцарии э, в УБС групп АГ и тысячи тонн золота в ФРГ в Коммерцбанке. Наши запросы показываются дальше. Еще один запрос на немецком языке, на русском языке. Приказ распоряжения, инструкция, публичный, афидевит правды, безоговорочная капитуляция Третьего Рейха, безоговорочное возвращение награбленного и вывезенного золота граждан СССР гражданам СССР, четыре тысячи тонн золота в Швейцарии в UBS Group AG и три с половиной тысячи тонны золота в ФРГ в коммерцбанке все заверено живой подписью отпечатком большого пальца правой руки Это наша наш наш наша печать такая и третий, третий приказ, распоряжение, инструкция, публичный Федовид правды, безоговорочная капитуляция третьего рейха, без, э, вы, безоговорочное возвращение награбленного и вывезено золото граждан СССР гражданам СССР. Четыре тысячи тонн золота в Швейцарии, ВБС Групп Аг и три с половиной тысячи тонн золота в ФРГ в Комерцбанке. Так, дальше мы, дальше мы дальше мы читаем, что опубликованная фидевид не Письменное показание под присягой. Афидевид. Это клятва, что все пункты обвинения соответствуют правде истины. Если только один пункт обвинения не опровергается, то письменное показание под присягой, афидевид, клятва является Истинная в последней инстанции может приводиться в исполнение, вплоть до опровержения письменного показания под присяга фидевита пункт за пунктом, обязательно всех пунктов, все мероприятия, а конкретно санкции, насилие, рэкет, шантаж, вымогательство, арест, обыск и так далее которые несут в себе принуждение нападателя, фидевит и, или и членов, семьи наверное так что-то у нас тут сайт сбился сейчас это закроем будем читать крупно эти распоряжения инструкции так что куда-то у меня тут проскочила сейчас из извините С интернетом. Определенно указываю, требую необходимое и немедленное расследование совершенных преступлений всеми замешанными в этом деле подозреваемых ответственной прокуратурой. Имеет э, место возможность повторения совершения преступлений и заметания следов преступления, в чем состоит интерес всей мировой общественности все служащие коммерческой фирмы и или неправительственной организации Германия Союз и или Федеративная Республика Германия Дунсбрандстрит номер тридцать шесть тридцать четыре шестнадцать сто четырнадцать семьдесят восемь СИК девяносто один два один несут личную полную ответственность за свои подступки находятся в полной коммерческой ответственности за возмещение ущерба, причиненного кому-либо по их вине. Эти распоряжения инструкции приказ носят публичный характер и будут также отправлены во все зарубежные посольства, Интерпол, ООН и в консульство и посольства зарубежных стран, а также напечатаны в газете. Это распоряжение инструкция, приказ рассматривать как устав к выполнению. Уведомление принципала является уведомлением агента. Уведомление агента является уведомлением принципала. Все права принадлежат их законным владельцам. Право определения имеет лишь составитель. 30 декабря 1899 года де юра 29 мая 2019 года, де-факто, собственноручный автограф, авторское право за проскопии, Дмитрий Александрович Мельцер. Живой мужчина из плоти и крови в здравом уме, твердой памяти, Дмитрий Мельцер. Гражданин СССР, обладатель права, представитель и бенефициар, чрезвычайный полномочный представитель Советской военной администрации в Германии. Гражданин СССР защищает конститу Конституцию СССР. Конституция СССР защищает гражданина СССР. Отпечаток, пальца, отпечаток большого пальца правой руки. И четыре печати четыре круглых гербовых печати. Скреплено этот документ.